Итак, мы проходим тренинг по хиджаме. И, соответственно, давайте посмотрим третью зону. Ногу, да. Вот уже есть следы, да, вот мы поставили заранее. Куда ставятся вот, по ходу седальшего нерва, ставятся, если болезнь именно с седалищным нервом да, идет. При грыжах также, да. Либо мы ставим на особые проблемные зоны. Это, соответственно, самые большие банки. Давайте сначала так. Сначала в общем-то достигаем гиперемии, смазываем маслом, да, либо вот этим а, где он тут лежит крепком. вот сегодня сюда, да, либо делаем вакуумный массаж банками. Делается, соответственно. В ну, такую вот среднюю банку примерно, берем. Вот такую В направлении входа лимфы, движения лимфы. Немного ну, накачал. Извиняюсь. Поменьше надо. Примерно такой один качок. Раз. Нюанс. Да. И то же самое вот здесь на столенке проходим, да? Значит, горем лимфу вот сюда, это два раза, видите, один раз все-таки хочу делать, раз, так, полегче, да, раз, Терпите, эта наша коза будет нажаться, да, эти места, они болезненные, да, тут особенно болезненные, да, да, да, Раз. Раз. Банк, бас, <свист> <свист> Слышите, <как? свист> И потом, смотрите, вот если больное колено, да, ну везде, лучше банки можно ставить везде. Вот, например, больное колено. Ставим банку. Так, наверное, немножко большевато, дать поменьше возьмем. Вот такую не больно если колено опухшая да вот у него там воспалительный процесс какой-то идет то вот вокруг колена так вот все ставим до оселения симметрично Если здесь приходит такое вот прям опувшее колено, так вот вставляем. Буквально за один сеанс опухоль может сойти. Вот, вокруг сгиба, да? И э, ну, больше нет такого размера банок. Вот этого достаточно. Давайте, может, поменьше поставим вот так. Ладно, не надо туда не надо вот так вот да? вот ждем ждем ждем краснеет краснеет если что упала подкачать можно ничего страшного да но вот эта зона вот тут ждем буквально по две минутки Фу, дали передохнуть и еще раз ой сейчас сильно извини полегче Ждем, ждем, ждем. Две минутки так, да? Сняли, потом передохнули. Ну, может, немножко а постереть, разгладить, чтобы лимфа уходила вот туда. Там у вас в сертификатах будет написано специалист по кровопусканию и лимфе. Больно, разве? Да. Вообще логически. Я бы это один раз взял, да? Смотрите, если чувствительная то старайтесь снимать банку, ни в коем случае не отрываем, да? Пустили воздух, и если там все равно прилипше, да, чуть-чуть пальчиком раз, кожу оттянули и сняли в бок. Так, переждали. И вот так вот надо сделать примерно раз двадцать. Отдельно работаем, специфическая очень зона, да? вот так вот раз 20 Ой. один раз ставим вот такой теперь при самой хиджаме соответственно берем тоже вот будем ставить например вот здесь баночки относим, чтобы потекло, Видите, место очень такое критическое, если кровь потечет, да, то вот засечет сюда. Поэтому я использую обычные палитиновые пакетики, салфеточка сверху, да. вот такой вот, например, вот. нехитрый способ, и подкладываем прямо под тело человека, вот туда, все-все, пускай надо пускать. Вот. Если вдруг что-то потечет, особенно вот тут может потечь, да. Также банку можно ставить на хилосухожилия, но поменьше, там другие банки должны быть. Там банки такие с загнутыми краями, вот такими. Они как раз для вот этих зон специальных. Так, ну вот, это место значит, обрабатываем спиртом. Дайте мне еще салфетку, пожалуйста, чтобы руки себе тоже вытер. вот и соответственно здесь мы делаем вот так вот половинку, да и смотрите, ну давайте две звона, да покрою, вот это и вот это, значит эта зона не успела немножко покраснеть, я просто для видео получается чуть быстрее, да показываю Да, а вот тут будет чуть-чуть больнее. Ну да, там уже. Да, вот я вообще легонечко касаюсь, а уже стойный человек. Но ничего, ничего, потерпеть стоит. Mm -hmm. Звуки лишние потише сделайте. Скат. Скат. Потише, потише там. Вот, видите, я вообще легонечко касаюсь. Ну, профессиональный, вот. Да, вообще легонечко. Ну, хотите вот потом здесь попробовать, вот видите, хорошо банка стоит. Так, я обычно лезвию далеко не убираю, вот рядышком с, со спиртом. Чик. И какая-то банка была вот такая, да? Значит. Берем вот эту. А тут будет чуть больнее. держится и опять вот эту зону будем все время значит ставим ведро мусорно поближе до да, салфетки поближе и перепись водорода нам сейчас пригодится но пока он лежит например там может проблемная зона почему бы нет пусть на сухую поработает вот самые главные точки Так, вот прошло две минуты, да? Снимаем, стираем это все. И ставим еще раз. Там даже крови нет так, Там немного, да несколько капелек. И ставим еще раз. Ждем две минуты. Остальные банки тоже пусть пока чуть, -чуть поработают прям получается под колено яблочки, да? Прямо на складке, да. Угу. Так, основные банки работают. Там вообще точка офигенная, она все проблема спины лечит. Ну да. Так, ну давайте две оставим здесь банку, да? Чтобы потренировались. Пока сюда. Вот, две минуты прошло. Следующую порцию снимаем. И так условно 20 раз делаем. Ну, не обязательно там придерживаться прям 20, да? Вы видели, кровь вообще уже не идет. Ну, все, можно заканчивать. Или там пошла влага, например, да? Оп. Вот, пока это работает, да? Вы можете попробовать вот с этими двумя поставьте здесь ну это, там параллельно да вот пока вы работаете с двумя ногами например одновременно да как раз удобно здесь сняли перешли на эту ногу тут сняли поставили тут потом сняли поставили чтобы цельных вот узл не травмировать да мы ну, поэтому делаем достаточно быстро с этой стороны Все убрали и заново воткнули ослабли, подкачиваем, смотрим, да, вот ослабо совсем. Вот, дальше мы переходим к практической, сугубо практической работе, отрабатываем все друг на друге. Если вы не с нами, то зря, вы много-много теряете. С вами был Олег Лавгудин, я скрываю сейчас свое лицо, но в будущем, я надеюсь, мы с вами увидимся. До новых встреч, друзья!